Всем привет дорогие друзья, с вами Антон Белюк и в сегодняшнем крайне важном видео я хочу в очередной раз донести до вас мысль о том, что следующий этап уничтожения человечества уже начался, это без преувеличения и в связи с этим я расскажу свои мысли по поводу того, какие Люди и процессы за этим стоят. Жизненно важно понимать это в наше сумасшедшее время. Во время, когда десятки миллионов человек можно просто-напросто вот так вот по щелчку пальцев зазомбировать, создав какую-то надуманную внешнюю угрозу. Во время, когда э, миллионы человек можно стравить друг с другом. Человек, которые ранее считали друг друга братскими народами и сделать из них кровных врагов. Во время, когда очень тяжело понять, где истина, а где ложь. И если вы досмотрите это видео до конца, и при этом, если в вашей голове присутствует серое вещество, то вы это поймете. Так вот, с моего канала за последние несколько дней отписались несколько тысяч человек. Ну и я в принципе даже рад этому Более того, хочу всем сказать Кто как бы, не может смотреть на вещи здраво анализировать информацию объективно, а только с пеной у рта реагировать на все, что хоть как-то не соответствует его картине мира, так вот такие люди, э, хочу сказать вам, лучше сразу отписывайтесь все вместе, одновременно, не тяните резину, э, потому что я никогда не изменю свою риторику для того, чтобы угодить там э, чем-то взглядом на наше мироздание, нет. У меня свой взгляд на вещи. Конечно, я могу ошибаться, как и любой живой человек, но я, в отличие от вас, допускаю то, что я могу ошибаться. Так вот, друзья, дело в том, что меня поразила вещь, которая заключается в том, что даже те люди, которые смотрят меня достаточно давно, почему-то решили, что я переобулся перебулся в том плане, что э, им почему-то показалось, что якобы раньше я там топил против Запада, против глобалистов, а теперь я якобы выступаю за них. Это глупость полнейшая. Э, многие люди так решили, потому что я начал поливать там грязью Путина и Российскую Федерацию. Но, друзья, я никогда не выступал за Путина и за Российскую Федерацию. Более того, ранее я практически в каждом своем видео говорил, что власти России заодно с глобалистами. Власти России заодно с глобалистами. ковид лагеря строится в России. Россия подписала меморандум с ВЭФ со Всемирным экономическим форумом. Меморандум, который подразумевает собой то, что Россия превращается в центр четвертой промышленной революции. Или же в экспериментальный центр четвертой промышленной революции, если говорить правильно, Я не говорил такое вам в предыдущих своих видеороликах, которые еще ранее снимал, еще в конце прошлого года и середине. Вот кто меня смотрит давно и еще не отписались с этого канала, вот честно задайте себе этот вопрос. Но практически в каждом своем видео я говорил, что все те же самые процессы, которые происходят и в западных странах, они же происходят и в России. Вы что, забыли, как вас не впускали в магазины без определенного документа, который подтверждает то сами знаете что? Вы что, забыли, как вам угрожали увольнением с работы, если вы не пройдете процедуру? Россияне, это я к вам обращаюсь. Неужели вы считаете, что Путин об этом всем не знал? Неужели вы не знаете, что правительство Российской Федерации и Путин это синонимы? Путин, Путин это и есть правительство. Каким образом правительству Российской Федерации удалось стереть э, ваше логическое и здравое мышление вот так вот по щелчку пальцев, создав просто внешнюю угрозу, вы резко стали поддерживать все, что делает правительство Российской Федерации? Ведь по независимым опросам, вот по последним, которые прошли, уже около 70% поддерживают правительства Российской Федерации в плане войны в Украине. И уверены, многие, причем по комментариям, а такие выводы могут сделать, то, что эта война ведется против каких-то глобалистов. Многие мне пишут, что там на территории Украины множество западных биологических лабораторий, которые Россия вот уже уничтожает. И Россия выступает на самом деле за все хорошее, против всего плохого. И она войны не начинает, а войны заканчивает. Как вам удалось, как им, вернее, удалось промыть вам мозги на Настолько глубоко и э, трагически буквально но ну, за дни вот это меня очень сильно поразило неужели вы действительно верите в то что после того как россия подписала меморандум со всемирным экономическим форумом о том что она становится экспериментальным центром 4 промышленной революции неужели вы считаете что после этого на территории россии не будет каких различных там биологических лабораторий запада и так далее и тому подобное Неужели вы настолько наивны? Вот что меня поражает. Прикол в том, что когда вот происходила в мире вся эта ситуация, которая началась в конце 2019 года и продолжалась вот буквально практически до теперешнего времени, и вот сейчас начался следующий этап, который заключается в войне. Так вот на протяжении всей этой ситуации... Собственно говоря, большинство из вас, подавляющее большинство, поддерживали все мои видеоролики, в которых я говорил, что Россия легла под глобальные элиты. Что российским правительством, если вернее сказать, не Россия, а российское правительство легло, конечно же, что им управляют извне. Что над российским правительством и конкретно, конечно же, над Путиным, конечно же, есть управленцы, так же, как и над правительством всех других крупнейших государств, в том числе и США. Я это постоянно говорил и большинство меня поддерживало. Но стоило появиться надуманной внешней угрозе в лице там Украины и НАТО, которые якобы хотят там разбомбить Россию, Ваши взгляды резко поменялись, вы резко полностью переобулись и говорите, что переобулся я в комментариях. Но это же бред полнейший, как такое возможно? Вы резко стали руками и ногами поддерживать Путина в его кровавой войне, закрывая глаза на очевидные вещи. И хейтись меня, что якобы переобулся я. Да можете меня хейтить сколько угодно, у меня уже к этому иммунитет. Страшно за вас, друзья». Как можно э, просто-напросто вот так вот поддаваться на такую чудовищную пропаганду? Меня это поражает. Я еще понимаю, конечно же, людей, которые, э, собственно говоря, э, не верят в то, что происходят такие зверства, которые сейчас происходят в Украине со стороны Российской Федерации, а именно бомбежки э, нечеловеческие, просто-напросто э, Чернигова, Харькова, Мариуполя. Города эти сейчас стирают с со земли, прицельно бьют по жилым районам с истребителей, авиационные бомбы сбрасывают на мирных людей расстреливают э, кассетными различными бомбами и так далее и тому подобное, абсолютно запрещенными э, любым международным правом, прицельно расстреливают жилые районы. Э, ну, на самом деле, в такие зверства человек с нормальной психикой, э, конечно, может поверить, но в это поверить очень тяжело, особенно, если ты находишься под колпаком российской пропаганды. Но хотя бы проанализируйте хоть чуть-чуть то, что происходило ранее, когда война не началась. Когда народы, казалось бы, уже сплосились против этой серьезной проблемы, которая началась, как я уже сказал, в конце 2019-го, начале 2020 -го года, когда уже мы практически забыли об этих разногласиях насчет Донбасса и Крыма. Что, в России не происходили ужасные вещи, касаемые тотального ограничения прав и свобод граждан, которые происходили также и на Западе? В России разве этого не было? Все же это было. Все же это было. Вы что, обо всем этом резко забыли? Вам стерли память? Я просто не понимаю. Как можно вот так вот отключить свой мозг резко от того, что было совсем недавно, и так вот включиться в эту ситуацию, которая вам сейчас пудрят мозги, забыв об очевидных вещах, которые происходили совсем недавно. И при этом защищая сейчас горой Путина, говоря, что он не может быть марионеткой глобалистов. Ты что, с ума сошел? Ты предатель. Это ты топишь за глобалистов. А Путин хочет их уничтожить. Ну это же бред ядерный просто. Я просто в шоке, друзья. И вы говорите, что я переобулся. Вот что больше всего поражает. Ну да ладно. Верю все-таки, что среди моей аудитории еще остались адекватные люди. Люди, способные здраво оценивать ситуацию и объективно ее оценивать. И для таких людей я хочу сказать, то, что то, что сейчас началось, это следующий этап, как я сказал, сокращение населения на нашей планете. Но сокращение населения это не единственная цель этого этапа, одна из целей это окончательно нас рассорить и разделить, ведь коронабесие в каком-то смысле нас сплотило, особенно вот народы Беларуси, Украины, России, как я уже и сказал. Потому что тут э, число людей, прошедших ту самую пресловутую процедуру, было гораздо меньше, чем в западных странах. И э, гораздо больше тут люди сплотились в этом плане. То есть люди уже, как я уже опять же и сказал, в большинстве своем начали забывать все разногласия, которые были между ними, опять же, по тому же Донбассу, Крыму и так далее. Э, а вот это самое страшное для, для глобалистов, когда мы сплощаемся, когда мы... Эм, кооперируемся, когда мы воссоединяемся и восстаем против них одним фронтом. Таким образом, одна из самых главных задач этого второго этапа, это нас окончательно рассорить, разделить не просто рассорить, а сделать из нас кровных врагов по отношению друг к другу. И это у них блестяще удается. Блестяще. Понимаете? Потому что ну, вот даже... Кто не верит, зайдите в мой телеграм-канал, ссылка в описании, соответственно, и подпишитесь, к слову, там я показываю все зверства, которые на самом деле происходят в Украине. И посмотрите комментарии, там есть возможность уже комментировать без проблем, сразу с телеграма я подключил ее. Посмотрите, насколько люди стали озлоблены друг на друга, они готовы убить друг друга даже просто в комментариях. В первую очередь русские против украинцев. И это неудивительно, потому что украинцев уничтожают. Происходит геноцид славянских народов. Русские в это не верят. Говорят, что это какие-то актеры. Что это не трупы, а восковые фигуры, облитые краской. Что это не пленные русские солдаты. Когда я показываю пленных русских солдатов, это актеры, облитые опять же краской. Да? Ну то есть, вот такой бред ядерный. Но это реально так. И глобалистам, глобалистов действительно все идет по плану. Понимаете, многие говорят, что Путин сошел с ума, что Путин э, делает все против интересов России, э, потому что он просто спятил. Никто не ожидал от него, что он пойдет на такие шаги, которые являются просто-напросто политическим и экономическим самоубийством, как для него, так и для Российской Федерации. Но он на них не только пошел, а сейчас и абсолютно спокойно себя ведет. На пресс-конференциях говорит, что все идет абсолютно по плану и даже глазом не моргает. Уважаемые товарищи, Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Многие говорят, как он может быть таким циником и говорит такие вещи, когда он прекрасно знает, что уничтожается украинский народ, мирные жители, женщины, дети гибнут в эти самые секунды, а он говорит, что все идет по плану, при том, что и российская армия несет небывалые потери. В среднем тысячи человек в день погибает. Я знаю, о чем я говорю, потому что на месте в Украине у меня много знакомых. Часть моей семьи живет там. Я уверен во всем, что я говорю. Хотя мне саму тяжело до сих пор в это поверить. Даже людям на месте, находящимся, тяжело поверить своим глазам. Но это так. И, конечно же, Путин все это знает. И, конечно же, Путин прекрасно знает, что никто бы не встречал его в Украине хлебом и солью. Потому что есть разведка, которая работает достаточно хорошо в России. Конечно, он был достаточно хорошо проинформирован о настроениях населения по отношению к России. О том, каким вооружением снабжена украинская армия. Об настроениях украинской армии по отношению к России. Все это он прекрасно знал. Более того, американцы заранее предупреждали, что будет нападение. Все к этому нападению готовились. Может не к такому широкомасштабному, но тем не менее. Он прекрасно знал, на что он идет, и он ведет себя сейчас так абсолютно спокойно и все, и говорит, что все идет по плану, не для того, чтобы запудрить кому-то мозги, и не потому, что он сумасшедший. И, возможно, это одна из, из немногих вещей, э, которую он действительно говорит искренне и правдиво, потому что действительно все идет по плану, по плану глобалистов, но он, соответственно, маринетка глобалистов, такая же, какие остальные президенты крупнейших государств. А план заключается опять же в следующем. Это как уничтожение, в первую очередь, славянских народов, потом, когда война перерастет в мировую, а это, к сожалению, скорее всего, произойдет, это уничтожение всех остальных народов, не полностью, но в большинстве своем, ну и, соответственно, полная перезагрузка мира за этим. Чтобы план удался, нас, как я сказал, нужно пересорить, чтобы мы ни в коем случае между собой не сплосились ну и это блестяще у них удается благодаря тотальной информационной войне и тем зверствам которые там происходят ведь ставка и на это сделано, потому что в такие зверства очень тяжело поверить нормальному человеку особенность человеку, как я сказал который находится под тотальной российской пропагандой вот ну и вот то, что происходит сейчас я вам перечислил ну и перезагрузка идет по плану, абсолютно по плану, мы гадали с вами, да, если помните, какой следующий будет шаг, какой следующий будет этап, да, многие из вас у меня спрашивают, почему я не говорю сейчас о пандемии, обо всем, что с ней связано, потому что этот этап уже пройден, начался следующий этап, следующий этап, мы живем в новой реальности, то есть реальность снова изменилась, она в первый раз изменилась очень сильно, начиная с 2020 года, сейчас снова изменилась. И сейчас э, ну, нужно освещать эти события. Да. Э, опять же, э, в этой новой реальности Россия представлена мировым злом. Ну так сложилось, так было решено теми, кто за этим всем стоит. Поэтому ну, я не могу просто-напросто сейчас, э, как бы вам не хотелось, стать на сторону России и поддерживать геноцид, который происходит в Украине. Понимаете? Это все часть их плана. И чем больше людей это осознает и поймет, тем больше у нас появится шансов помешать реализации этого плана. Неужели вы не видите, как нас разделили? Как нас сделают кровными врагами на ровном месте? Неужели вы не видите очевидных вещей? Если вы этого не видите, да отписывайтесь вы с этого канала прямо сейчас. Понимаете, хватит мне писать всякую чушь в комментариях, а как же там Донбасс, который 8 лет бомбили и так далее. Да это все просто пыль, понимаете, по сравнению с тем, что ждет всех нас, даже не вас, а нас, если мы сейчас не очнемся и не взглянем на вещи здраво, понимаете или нет. Опять же, еще раз повторюсь, во многих своих видеороликах я рассказывал вам и о том, что Россия, это официально, подписала меморандум с ВЭФ очень важно. Это официальная информация, это не серия заговора, это было еще в 2021 году. Эти видео с Ютуба по определенным причинам были удалены, сейчас они доступны на моем канале в Бастионе, ссылка тоже в описании к этому видео. Проходите и ознакомливайтесь. Все это подробно разбиралось. С чего вы взяли, что раньше поддерживал российское правительство, а сейчас стал против его? Никогда такого не было. Российское правительство, еще раз повторюсь, как и любое другое правительство всегда было под глобальными элитами, также остается и сейчас. Ничего в моей риторике не поменялось. Что вы себе там понапридумывали, я вообще не понимаю. Друзья. Те украинцы, которые сейчас находятся в тяжелой ситуации, которые, возможно, хотят выехать в Польшу или уже приехали. Хочу напомнить, у меня в Польше свое агентство по трудоустройству. У нас есть достойные работы на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. Сейчас вы, скорее всего, еще находитесь в шоке. Если вы приехали с Украины, вам нужно время, чтобы отойти. Но когда ситуация сложится так, что вам придется остаться здесь на более длительный срок, Тогда встанет вопрос о поиске достойной работы и с этим поиском мы сможем вам помочь. Списки всех актуальных работ вы найдете на нашем сайте, ссылка также в описании к этому видео в первом закрепленном комментарии. Там же будут наши контакты, наших специалистов по трудоустройству, обращайтесь к ним и они обязательно вас будут трудоустраивать и помогут вам тем, чем смогут. Также хочу сказать, что я был недавно в одном из центров распределительных центров для беженцев в польше недалеко от украинской границы ездил туда забирать подругу своей жены с ребенком вот сейчас кстати видео именно оттуда на ваших экранах ну и могу сказать что принимают людей очень хорошо очень организовано, еды просто-напросто немерено различными ну, вот с чего чего окормят а ну, вот как на убой серьезно, так что Польша действительно помогает, очень серьезно помогает, поляки помогают, девушки вот этой с ребенком, которую забрал, у нее дочка полуторагодовалая, они приехали с Киева, кстати после их уезда осколки бомбы упали на вокзал, откуда они уезжали, ну это так к слову, так вот им Абсолютно бесплатно польская семья предоставила двухкомнатную квартиру э с отличным ремонтом, подогрев полов, там. абсолютно бесплатно на неопределенный срок. И таких се семей много. Вот представляете просто, да? Они оплачивают даже коммунальные услуги, все. Постоянно различные благотворительные организации приносят там еду, э памперсы, игрушки ребенку. Все, что угодно. Сейчас решается вопрос о пособиях для беженцев. Ну, конечно, пособия э, зачастую может не хватать. Уже в долгосрочной перспективе, если см не сможете быстро вернуться на родину. С этим, опять же, поможем в этом плане с работой, друзья. Э, как я уже и сказал, как агентство по трудоустройству. Но, если... Большинство из вас в первую очередь дорогие россияне, потому что вы можете в первую очередь повлиять на, свою, на ситуацию в своей стране. Так вот, если большинство из вас сейчас не возьмутся за голову и не поймут, что здесь что-то не то с тем, что происходит, и не поймут, что вас просто дурят и водят вокруг пальца, внушая вам, что якобы резкое российское правительство стало на сторону добра и пошло против глобалистов, то закончится все это очень плохо ни на какую сторону добра, но не стало меморандум подписанный СВФ не расторгнут кстати несмотря на то, что абсолютно все связи с Россией сейчас расторгаются, вот недавно была информация, что уже визы и мастер-карты отключают в культурном плане Россия убита в спортивном плане тоже исключена из всевозможных мероприятий в политическом плане убита, в экономическом убита, вы просто еще это не почувствовали, скоро почувствуете вот. но меморандум СВФ остался в силе. СВЭФ, Всемирным экономическим форумом, основателем и директором которого является Клаус Шваб, всем знаменитый. Делайте выводы, друзья, делайте, пока еще не слишком поздно. Возможно, уже поздно, не знаю, но лучше поздно, чем никогда. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, делитесь ссылками на это видео с друзьями, пишите комментарии. Всем здравомыслия, всем добра, берегите себя. И, надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!